Нет смысла делать голос громче, тише, без разницы Привет, друг или подруга, совершеннолетний ты или нет, ты на канале токсичного крокодила Смекаешь? Надоел? Нет, правда Давай, я открою тебе глаза на мой вид заработка в интернете Еще с 2018 года я думал, о боже, как это классно, когда просто уйти и работать себе спокойно в интернете С спиной промежутками пролетает бессмысленный год попыток Изучение разного рода информации. А за ним второй, третий. И вот уже 2022. Здрасте. Здрасте. Типа, как я стал миллиардером за 2 секунды или 5000 денег спустя? М -м -м. А в интернетных карманах пустота. Интерес, Правда? Люди так и пытаются показать тебе, что ты можешь поднять по глаз, на точке ровно и кликая мышкой по своему монитору с бесконечной жаждой получить побольше... Чего? Чего? Что ты хочешь получить, спроси себя еще раз, а потом еще раз. Но перед этим лучше подумай, ты реально уверен или уверен в том, что эти люди по ту сторону экрана тебе за 10 минут или даже за 10 часов расскажут сейчас, как ты можешь стать миллионером, миллионером, да тысячником хотя мы боже, серьезно? Смотри, я не буду наглядно показывать весь кал, который я видел на этом ютубе, а, не буду показывать весь кал, который я опробовал на себе за эти 4 года, Потому что я просто, как это ты, думал, ну, путь к миллионам открыт, все есть на ютубе, сейчас загуглим, как поднять с миллион, используя свой интернет в 5 мегабайт в секунду. Затянул, смотри, куда не надо смотреть, еще пути к заработку. У меня за спиной 4-летний опыт в попытках заработка в интернете. И в этом видео будет несколько примеров его отсутствия. Если у тебя будет желание смотреть дальше меня, токсика, подпишись и напиши коммент, мол, мол. А можно еще видос, что-то заинтересовало. Да и попадаться на этот кал больше не хочу. Погнали. Если ты с этим еще не встречалась или не встречалась, один самые отстойные виды заработка для тебя. Хочешь тратить время на этот вид? Пожалуйста. Но на твоем месте я бы сходил и прорубачивал на речке. Или провел время с семьей, друг. серфинг сайтов. Отстойник среди худших в ТОПе. Каким бы он ни был, самым большим, маленьким, дорогим, дешевым, насыпным Соцпаблик. Отдаю ему первое место заработка на тебе. Отличный проект, здесь можно найти много серфинга и заданий. Ну то есть, если ты хочешь провести свое свободное время в пустую, топ-1. TaskPay. Современный сервис со своими фишками и множеством работ. Как говорят, у сайта понятный и удобный интерфейс, приемлемые хваты, работы нет. ТОП-2. Идем дальше. Surferner.com Многоцелевой сервис. Сначала был более известен как топовое расширение для автоматического заработка на рекламе в браузере. Ой, а на тебе автоматического? Подумаешь, ты сейчас будем миллионы рубить? Просто забей крок. Оставайся токсичным. Боже, этих вариантов развелось, как комаров или собак нерезанных. Выбирай, что тебе больше по душе. В описании по хэштегам ты найдешь весь кал, весь мусор, который... Которые я собрал для тебя. Но, конечно, не верь мне. Попробуй потратить хотя бы два месяца на эти сайты. А потом напиши, получилось ли мне. По скрипту 99,9% влодеров на такие темы делают обзоры, чтобы что? Правильно, чтобы заработать. Согружай скорее эти расширения. И они тебе. <свящаю> посвящаю эту часть именно серфингу и более качественному знакомству тебе с моим каналом. Накипело. Накипело. Если ты еще не готов идти на эти сайты, но задумываешься, моя рекомендация лишь в том, что лучше отдохни, поспи, почитай, займись саморазбитие Это будет не в пустую проведенное время. А я всего лишь рассказываю о моих ошибках и потраченном мною в пустую время. Не убивайте людей, дайте им шанс жить.